Всем привет! В сегодняшнем выпуске прозвучат самые новые интересные новости. Поэтому следующие несколько минут предлагаю провести в нашей компании. С тобой Универньюз и я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Кто движет экономикой? Ответ на этот вопрос искали на студенческом симпозиуме в КФУ. Студенты пустились в пляс. В лабуском институте КФУ прошел императорский балл. Молодые экономисты и управленцы КФУ силы силой, уже готовы реализовать самые амбициозные замыслы. За кем же будущее российской экономики, расскажет Аделя Шмелова.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 Студентка КФУ Виктория Арефьева победила на всероссийском конкурсе СМИ про образование 2016. В номинации творчества – лучший материал студенческого СМИ. Какую работу представила Вика, выясняла наш корреспондент Елизавета Евтифеева.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 В Татарстан прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, чтобы посетить ряд спортивных объектов, а также провести рабочие встречи. Напомним, что Виталий Мутко курирует подготовку основных объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. КАМАЗ стал победителем рейтинга «Автопроизводитель года», согласно которому КАМАЗ признан лучшим в номинациях развития экспорта и инвестиций в НИОКОР. В Казани открылся новый учебный центр World Skills. Новый центр включает современные учебные классы и помещения для проведения практических занятий, оснащен учебно-методической литературой. В год здесь смогут проходить обучение более 1000 человек. Казанский Акбарс в Новокузнецке проведет матч с Металлургом. В рамках чемпионата в КХЛ Акбарс и Металлург встречались 82 раза. В активе казанцев 51 победа при 8 ничьих и 23 поражениях. С 25 по 27 ноября в Казани будет проходить первый открытый турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Дарьи Курихиной на вершине успеха. В набережных Челнах пройдет региональный фестиваль визуального современного искусства «Визави». Фестиваль проводится с целью развития визуального современного искусства и позиционирования его в межрегиональном культурном пространстве. Главная елка Казани высотой 42 метра будет установлена на ярмарочной площади. Для декора главного новогоднего дерева используют светодинамические энергоизберегающие гирлянды. Ишат Гафуров встретился с представителем правительства Республики Алтай. Визит состоялся в рамках межправительственного соглашения Татарстана и Республики Алтай, признанного выстроить эффективные вертикальные связи между регионами. В школах Республики Татарстан хотят внести уроки геологии. В КФУ обсудили пути развития географического образования. Участниками первого образовательного семинара «Геологические знания» в курсе школьной географии стали почти полторы сотни учителей со всех школ республики. Печали, горе, радости, надежда, вера и счастье изливаются из человеческой души, находя выход в хоровом пении – так, 23 ноября в актовом зале КФУ прошел гала-концерт 8 всероссийского конкурса академических хоров и вокально-хоровых ансамблей «Поющая Россия». Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. «Входите в хоры и обретете гармонию», – сказал когда-то знаменитый американский дирижер Роберт Шоу Лаусен. Так, 23 ноября в актовом зале Казанского федерального университета прошел гала-концерт 8 всероссийского конкурса академических хоров и вокально-хоровых ансамблей «Поющая Россия». «Хоровое искусство оно питает нашего человека. И нам, как членам жюри, очень приятно, что... Этот конкурс с каждым годом открывает и для нас тоже что-то новое. Мы открываем новые сочинения, мы открываем новых композиторов, мы открываем новых э, дирижеров, новых руководителей коллективов. Это все нас как-то сплочает в наше непростое время и э, как-то своеобразно дает э, большой стимул для дальнейшего процветания хорового искусства на Руси. Хоровое пение объединяет людей, дает им душевный подъем и чувство братского согласия. Когда голоса сливаются в унисоне или сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что он не одинок, что все люди-братья, что родство со всей вселенной, не пустые слова. Для нас хоровое пение это какая-то такая мини-национальная идея. То есть, как бы, такое собрание людей, которых объединены общие идеи, мыслями, мировоззрением. Вот. И ведь мы сможем выжить столько сообща. А хор — это как раз такое явление очень национальное, очень российское, очень русское. Это началось с детства, когда родители нас отдали в разные коллективы музыкальные. И все, и пошло, пошло, пошло, пошло. А потом уже после колледжа стало понятно, что все, это музыка — это уже наш путь, да, уже не отпустит. Ну и все, и так мы оказались в этой профессии, храудирижирование. Кор это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении, слажном дыхании. Общество, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к друг другу. Общество, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере. Хоровое пение существует в России издавна. Оно присуще человеку как часть жизни. Люди пели за работой, когда сеяли и убирали урожай. Шили и вязали. Пели за столом в моменту отдыха и в праздник, во время богослужения и в походе. Во время торжеств все пели огромным хором. Даже цари пели в хоре. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Студенты Лабужского института КФУ с головой окунулись в культуру 19 века. Самые талантливые студенты уже готовы продемонстрировать свои танцевальные таланты. Ну что ж, да будет бал. Сотни глаз устремлены в центр мраморного зала городского дворца культуры, где под музыкальное сопровождение грациозно танцуют десятки блистающих пар. Здесь состоялся традиционный императорский бал, приуроченный к 212-летию со дня основания Казанского университета и 118-летию Елабужского женского епархиального училища. Открывает бал один из самых торжественных танцев своей эпохи –– «Полонез». Программа императорского бала традиционно включает, как того требуют традиции, несколько обязательных танцев – планет, вальс, кадриль и польку. Приятной традицией бала стало исполнение танцорами зажигательного джайфа и фокстрота, благодаря усердным репетициям движения танцоров изящны и точны. Я в этом году, к сожалению... Заканчиваю институт и вот решил напоследок поучаствовать в этом торжественном событии. Мне очень-очень-очень нравится этот бал. Этот шелест, платье, вся эта музыка, атмосфера именно погружает в ту эпоху. И мне кажется, это очень классно, что мы именно проводим вот так вот и организация мероприятия очень на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы и дальше проводилось очень много еще лет. Кульминацией праздника стала церемония награждения преподавателей, сотрудников и студентов Елабужского института за значительный вклад в развитие ВУЗа. Дорогие друзья, сегодня особый день, когда мы чествуем наших коллег, когда мы вспоминаем нашу историю, когда мы говорим о тех, кто внес славный и важный вклад в развитие нашего ВУЗа. Лучшим из лучших были торжественно вручены награды от Министерства образования и науки Республики Татарстан. Доброй традицией института стало награждение преподавателей денежными премиями и путевками в санатории, предоставляемых администрацией и профсоюзной организацией вуза. В завершении вечера и зрители, и участники сошлись во мнении, что у императорского бала однозначно есть счастливое будущее. С каждым годом становится все интереснее, краше, замечательно. Лучше и лучшим. По-моему, нет предела совершенства, нельзя говорят так. И поэтому этот бал, хоть мы, как говорится, и переживаем, что пропущены занятия, что-то еще. Но праздник всегда дает новые какие-то впечатления, новые возможности. И мы очень замечательно рады. Это момент, когда подводят какие-то итоги. Итоги сегодня были, они хорошие. Будем надеяться, что будет еще лучше. Так что, ВИВАТ университет! Адель Шамилова, Динара Алмакомбетова, Айдар Сальхов, Универньюз. На сегодня это все. Будь в курсе всех новостей с Универньюз. Пока!